Привет, дорогие друзья. Итак, я жду детей. Уже звонок прозвенел, а их нет. Пойдут в кабинет сегодня. Здравствуйте, мадам Бюсси. Так, так, так. Молодцы, кто пришел? Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Сейчас мы их накажем. Мы их задержим. Так, так, так. Стоять. Стоять. Телефон сдаем. И все железные инструменты. Давай, давай, давай. Угу. Кость. Садись, давай. Дерево. На первую парту давай-давай на первую. Сейчас придут все. Все вместе под своим директором. Быстро, садись. И к давайте, давайте. Кто еще не пришел. Так, как вы знаете, я директор школы. Сегодня вы пишете самую ужасную итоговую контрольную работу по всем предметам. Не по всем, а на выбор. Так, первый. Второй, третий и четвертый. У вас работа есть 10 минут. Все. За ваше опоздание. Вообще-то шут... должно 40 минут. я пока посижу, тоже пришаю. У меня были ответы. Один. А там самого легкого, до самого сложного давить. Нет, там все легко. Просто как Боже, мы с самого любимого это по ну, Как он не видно, так, телефон? Скажите, кто? Я убрал 30. телефон, быстро? Че? Ой, блин, быстро. простите. Быстро. подскажи? Подскажи, блин. Так. Я, я... я все слышу. Льва. Я Льва. Не забываю, У тебя какой? У тебя какой предмет? Математика. Шипит. Так, это... Два. Да, все, я нахожу, ребят, Нормально. Блин, как это решить? я не он не не знаю, Он достанет, подожди. Давай-давай, быстрей Très丸se. <aerosol framework> goddamn, здравствуйте. Чем мы тут делаем? Примеры решаем. Да что такое? Пишу, Телефона нет, можно. Очистлю и все. Ух, что делаете? Ожерелье. Давай-то с тобой сразись. Что за чудо богиня? у тебя же математика. Увижу, что кто-то сидит с телефоном. Да все. Я слежу за вами. 20 минус 5. Так, здесь Симонтаж, будет... 5. Равен, ножников, здесь 5. Умножение 5. 5. Умножение 5. 5. Умножение 5. 5. не 5. Умножение 5. Умножение 5. 5. Умножение не, видит пока. не могу найти. Хорошо, ну, девять девять девять Сел, девять Никита, скажи, что тебе плохо. девять сел. Так. Мне что, девять плохо? Можно выйти. пожалуйста? Да, да. иди, у тебя девять девять минут. Спасибо. Я тоже что-то плохо с ногами мне Нет, сел. по одному, сел. Учитель, а сколько времени осталось? Ой, директор. <гас> быстро так все ты отчислен, можешь уходить ну, у тебя ровно пять минут чтоб ты это все решил пять минут Если через пять минут и нет отдаешь паспорт и отдаешь работу и я да, иду, отдаёшь иду, иду. паспорт и работу. Без образования паспорт тебе нечего иметь, всё. Подавись. Паспорт давай. Нет. Паспорт. У меня его нет. Паспорт чё, давай. Чё, чё, чё, Договоримся, да? я давай. Договоримся, да? Я давай. Нет, мы договориться не будем. Паспорт а давай. Первым один, первый один пиши. Пока он не видит один. Я больше Давай. Давай, быстро, давай быстро пиши. Первым один. Ну, <связывая> ну все, можешь идти. Теперь ты безработный. <связывая> я вернусь из -за собак. Так, спой, здесь спой. вы. Я тут пока решаю. Вы а тут можете. Тут <связывая> нашёл, <связывая> я нашел. Нужно застрахованные на деньги. Будет три, будет три, будет три. Во втором будет три. Я все решил. То решил, он, он, он, пока. Ищи, давай. Потом, что беде, пока подошёл, ищи, типа Ты решил всё? Ты всё решил? Ну все, давай, давай. Мы сейчас посмотрим. Я скажу. Один два, книжку. Дай книжку. один два девять, один, у вас два девять, один, стоп. один два девять один два Это девять один два девять один два один два девять один два один два один два девять один два девять один девять один два девять один два девять один два девять 5 это правильно. Здесь 5, это правильно. Здесь 9, это правильно. Здесь 6, то правильно. Здесь 40, это правильно. Русский. А где-то русский сделал? не видит. Русский не сделал это все. Это минус. Балл. Ты русский-то не сделал? В смысле, ничего надо? Конечно, Нет, ты, ты сделал. Надо что делать? Такое что такое. Шу -шу. А я не русский. Так у тебя правда. Скажите, пожалуйста, я просто не знаю. Я почти все сделал, но я не знаю там. Подскажите, пожалуйста. пожалуйста. Да. Минус. Скажите, пожалуйста. Да, слушай. А я не знаю, как решить а, четвертый там. Что там четвертый. Один плюс один. Сколько будет? Я забыл. Первое мы всегда делим. Ноль делить на 0, так, погоди, 0, я пока 18, делить на один. Это 0 Можешь, и 1 остается. Значит, это один будет. Я не знаю, что мы списываем. Ага. Так. Девять. Девять. Девять. Девять. Один один. Девять. Он не знает, сколько здесь будет. Ладно, подскажем ему. Двадцать семь. правильно. Так, не могу понять, почему не все. У а всех, всех разные так, ответы. Какой, так. 5 на 5, делить на 2, двенадцать с половиной. Так, у него неправильно, у того было правильно. Почему у меня такой ответ? А -а -а. Я 2 знаю, я два знаю. Подождите. Ничего понять не могу. О -о -о -о, у Уже у решили, 12, а мы еще не мешаем. Не мешайте нам. Скажи, чтобы не мешали они нам. Выгните их, выгните их. Ушел. Учитель. Учитель. Ушел быстро. Учитель. Да. Выгоните, вот его, вот кота. Он мешает это нам решать. Просто. Вот ему мешает, вот мешает. Так, 25. Вот видите? 5. Скажем этому. 5 делить на 5. Это 5. Все правильно. 9. Правильно. Это 6. Все правильно. И 40. Все правильно. Так, русский язык. Газет. Ну, это тут понятно. Я, я... не знаю. Я чер... А, он туда Все 3, правильно. 1? Русский язык, это все правильно, все пища неправильно. а как делать? Ты знаешь, как. Ты знаешь, как география. Глобус. И не знаю. Чел, ты знаешь, как в шестом? Подскажи, приз. Как тебя зовут? и забыл. Пацаны, подскажите, приз. У меня не знаю, у меня все забрали. Вы ничего не знаете, я вас не просил. Все. Все хорошо, они просто подошли. Мы не списываем. не списываем. Они врут, они врут. Пруфы. Они, они врут. Какой вопрос? Ничего мне не нашли. Вот, смотрите, иди сюда, подойдите. Мы ничего не списываем. идите сюда, мы не списываем. Мы не списываем. Года. да. Да-да-да, вот, смотри. Прошарь мои карманы, мои карманы, прошарь, Ёжа. смотри, да. ничего нет, 100. видишь? Вот именно. Растут лидии, вернее же нет. Не знаю. Ты нашёл или нет? Правильно это? У меня сейчас тут лучше. Нет? Отбить уже. Третье, что это? Ты, ты написал? Какая птица, ты написал? в мире. ты, ты не, не Ты нашёл да? или нет? Задолбал. Ты нашёл или нет? Сейчас два влепят. Я не нашёл, Но... не убиваю у меня одно сердечко. Ансори, шестое нужно. Я все пойду. ой ой Простите. Где? Так. Ну все. Пока он не идет, давай быстрее. Ч ⁇ он точнее не знаю. Сейчас пойдет уже. Надо посмотреть по телефоне. Он не идет? Нет, идет. Ч ⁇ нашел? Смотри, я что-нибудь не начну. Не видит пока. Такой слепой придурок. Да он вообще слепо у него зрение минус стул. Да, в натуре. Фу. Не могу телефон тупит. Телефон, не знаю, телефон тупой. У меня телефон разрядился. И что делать? У меня пять процентов. Есть полу У меня нет зарядки. Телеф... У нас меня... У нас нет телефонов. Проф... Короче, ладно, будем, как могу, списывать. Ты проверяй, не идет ли он. М -м Пять. Пять. Ладно, не знаю. Я сейчас, я сейчас так, вот, знаю вот. дайте свой паспорт, пожалуйста. пока я не знаю, что паспорт делать. Просто рандом. Так, рандом пиши. Образование, вот, у образование. Что, что едят зимой ежевика? Я просто пишу, Я не знаю просто как отвечать. Ты понимаешь? Нет, Я написал. Пожелаю удачи. Чё? И вот. Блин, что? Будешь? Я пожалуйста, писать. давай. Учитель, учитель, учитель. На. учитель я написал. Все, можете проверить ваш паспорт. Давай. Я написал, не На, Проверять. Я написал. Все. Он проверять успешно я... сдал экзамен. Теперь у него высшее профессиональное образование. Ну ему теперь проверять ему я написал. Я пойду по косяду другу помогу. Че ты помнишь? Один. Что? Короче. Один, один. минус. У тебя какой предмет? Что? Что какой? какой у тебя предмет? Биология. Блин, не поблизо. А Ларина уже написал. Максим, точнее, написал уже. Я написывал. Минус. Так. Короче, Ну, тебе там, может, не скажу, чему-нибудь. Давайте, говори. Как тебе зовут, Узбыл? З... А, нет, как... как... Давай, говори, может, скажу, чему-нибудь. Сейчас. У меня пока у них тоже слепой любой придур... Ой. Извините. А. Давай, я вот с пока у них... А что, что ты такое? Ой. Математика двадцать минус пять. Ты что и сделал? Ты сделал ну, только часть математики, где русский, где биология, где география, где история. А, ау, я не знаю, я не увидела в смысле. А. а, да? Это ну... знаете, какое образование? Помощь. Вот. моё братан. Ну, тогда надо сидеть еще здесь и сидеть. Пишите. Да. Ладно. ладно. Также, Пока. Пока, Максим. Ада я за тебя сяду, брат. О, привет. Там привет, ребята. О, привет, привет. Мне тут директор сделал быстро на меня такую штуку. Тебе директор все рассказал уже? Да. Я сейчас писать буду сидеть. Ну да ладно. Пипец, Д... что делать? Девять. Вообще. Великая Отечественная война длилась не два, не три, не пять лет. Она четыре года длилась. Hare, Нет. Правильно. Кто какой решает? Чубялодю, я, шубил, я, географию, я географию. пятый. Пять, девять, я, я шесть, бил. сорок. Так русский газетка близкий. Главный. Я на истории, я почти закончу. Сколько? Ну я думаю. Максим, какая птица подбрасывает яйца к кукушка. Никита, кукушка. Никита, это кукушка. Повернись. Да, это кукушка. А что я что такое? Я спасибо, Даня. Даня, спасибо. Пожалуйста. Я, наверное. А чё он обижает? А чё он обижает? Чё какие-то пределы, какие, предел... чё, какие претензии есть? Ты чё полицейского при исполнении? А ты чё доктор обьёшь? Я тебя там лечить не собираюсь. Ну хотя я же доктор, логично. Если я тебя убью, я тебя лечить буду. Так шеланная идея, не буду лечить. Ты тоже. птица? Все, сядьте, сядьте, хватит. Раз, Я делал географию. Собирает спину яблоки. Ёж. Ёжи. И когда птица побрает... Ты на каком? Ой, назовите столицу Восходящего Солнца. Ну, это это Токио. Япония. Токио. Токио. Таня. Даня, учителю. Сдашь, пожалуй, надо Даня, Даня, Даня, Даня, Даня, Даня, Даня, что такое? Что в географии? Так, не идти. вели, клюнятся, не велят, если знаешь Ой. предмет, то покажи. Это глобус. Нет. Я глобус. Спасибо. А я тут пойду. А, а где директ-нишку ложить? Мне, а -а -а. Иди сюда, а -а -а. Даня. Даня, дай. Тихо, Даня. Так, он хотел... только отсюда. Что, где Азрай? Назовите столицу страны Восходящее Солнце. Токио. Токио. Спасибо. Это Адриана? Директор пришел. Такое, что такое. Директор пришел. В смысле? У меня телефона нет. У меня он сел. Поравите мои карманы. У меня... Нет, нет, нет. Так, так, я спросил все. один. Андрей на все 100 баллов. Ага. Знаю мы, как он сдал. Что, сидел без себя, решал не умчить. Ты сдавай свою работу. Я тут посылка сделала. Твой паспорт у меня, поэтому как бы... Д Директор, можно вас подкупить? Нет. Давай, давай. Давайте я вам дам 500 рублей, Нет, а, вы, а вы мне Держи. 5 поставите. Давай. И, кстати, вы еще вот это вроде Тогда оброните. 50 тысяч. Слышь, незаконный отройт. Ай, больно-то. Беседа Моку, директор, беседа Моку. Да, пожалуйста, арестуйте. Тот, кто нарушает закон. Беседа Моку, я написал. Куда сдавать, вам, да? Донор. Подожди, пока посидим. Окей, окей, ладно, посижу. А можно в туалет выйти? Выйдем. Нет, Спасибо. нельзя выходить. А, ладно. Он пытается, Да, некий Данил пытается подкупить учителя. Я, я вообще-то... А, ну, Даня, да. я думаю, ты при Незаконное подкупление? Мешутка, мешутка, мешутка, Мишутка, Боже, сам не стесняй. Шутка, шутка. Шутка, шутка, шутка, Ты чё, сидел? Это тебе. Это тебе, братан. Если ты думаешь, что я тебе должен списать, нет. Я уже написалась, что просто так было. Ладно? Помогите. Что такое? Кто плачет? Все, в шкаф быстро. Эй, эй директор, Максим. Происходит... Я, я, я проволючил. Даня, даня. Максим. И вообще это мошка. Максим. Все. полежи. А фильмы, Давай, я, я короче, высокий. Я высокий, мне могут продать. Смотри, как я могу. Да давайте деньги, да. Что в долгу заплатить? Ну, ну, что я, что, что, я а Как сделать высокий? 5 -5 Давай, а, Что это за скин? Твоя а скин. О! Ладно, я не буду... Пошли, не Таня. Я Сейчас я высоким ночью. буду. Все я высокий, смотри. Я похож погоди. на 20-летку? Да, похож. Все, пойдем. Типа, давай, брат, погоди-ка, где стой. Да пойдем, громко куда? говори, я не слышу. Окей, погоди себе. Типа сделай тебе типа, этот, брат. Погоди. Давай. Так, сходим в ресторан Олега. Директор идет в ресторан? Где он надо, надо перебей перебер... его добраться туда. Да? А где, рестораны, где Праздную. Рестораны? Праздную. Праздную. А я рестораны да. забыл? Где рестораны? Погнали! Я вспомнил Максим, привет привет, Макс. А почему? Ты идешь? Я не знаю, я забыл, я потерялся. Ты где? Ты только чего страшно? ты такой маленький? Погнали. Не знаю, может быть, да. Идем, пиво пить. Да, мы пиво идем. Да, мы Только не рассказывай да. да. Блин, он же увидит, что мы пьяные. А пофиг. О, побежали. Так. Сейчас важный я голос сделаем. Подожди, ты где там? Yeah. директор. Брат, я сдох. Я сдох. Он У -у -у, yeah. умер. Как, я как ты знаю. умер? Я, а в mm. я в доме Максима. Я в доме Максима. Я не знаю, что делать. Что Убирать. делаете? Спасите, а -а -а. ребята, кто-нибудь, помогите, образом, пожалуйста. Мечом, я упал. Помогите, пожалуйста, мне травма. Я закрыл тут дверь закрыта, у меня ключа Пошли нет. У меня ключа пить нет. Пить. Помогите, кто-нибудь, пожалуйста. И вы сделали себе... Потом я Здравствуйте, можно пиво? Пиво. <свят> Так, что? Ой, я там... Зелаю что Где? так и надо. Где? Угу. Я и вы, так и надо. Чего вы вниз. вытянулись? Я не знаю. Что Это там? вы Покупил? специально сделали такой мула, чтобы... А у меня, у меня директор, а. у меня переходный возраст. Какой директор? Я был Максимов. Фромец. Сколько 3, водка стоит? 3, 3. 3. 20? Всегда. Нифига! Ч так цену? На, короче. Вот. Ну 10 а, тысяч нет, стоит, ничего страшного. Это еще а мало. У меня просто переходный сдали. возраст, вот я только на высокий стану. Вы все сдали. У меня, например, высшая профессиональная. У меня тоже. Мне а красный нет. А почему? А у меня тоже уже он... профессионально. А я ну, горю у кого-то дома. Дружка, подружка, подружка, пока ты. Меня-то не хочет спасать. А, водку купил, да? Покажи-ка. Да. Тоже купил. Я не покупал. Покажи водку. Боже, он что-то нельзя. Костя, ты будешь пиво? Кто такой Костя? Еще офигел моего дедушка с родини. У него не бей меня. Даня, Даня. Я Адриан, я не знаю, кто такой гостя. Даня. Костя, будет... Дедушка. Грины. Дедушка? Детубой. Ну ладно. А я Адриан. Короче, на пиво, Адриан. Максима. Алло, алло, Даня. Даня. На. Да я уже пил. Даня, вот. а ух ты вообще слышал, что я тебе говорю в трубку? Да, да. я слышу. Так ты ж пиво, да. пиво. Ой, да. водка. Да. Ты где? Да, я, в дом, я в доме у то Слышь, ты чё самый умный? Я, я, ней, я, я короче сейчас нам э, водку принесу. А это против закона, понимаешь? Ребята. Вы меня вытащите? Да, живет, выходите, убегайте. При а. исполнении сотрудника полицию Ах ты собака! Пока, пока. Беги, беги, срочно! Ребята, я знаю, что? При исполнении. что нас спали, что? Нет! Нет! Забегай, забегайте <с в портал! Забегайте в портал! Я сейчас открою снова. Забегай! Забегай в портал! Где? Куда? Я в какой-то пространстве. Где я тоже, ну? Я в пространстве. Я умер. Ой, я дома. Все. Никита, ты где? Мы свалили от ну, около дома Адриана, короче, там под лестницей дом такой. Вот. Я понял. Там еще дверь, короче, открыта, две двери. Адриан, ты где? Я в комнате у себя, но уже дома. Сейчас, скажи, с Никитой? Быстрее, запекай нет. сюда, ты где? Я вот, запекай, запекай ко мне, ко мне, ко мне сюда. У сейчас шлеп, сейчас приду, отшлёпаю. Сейчас сюда пойдет, поэтому... Он... Скажи, нас дома нет, пожалуйста, нас дома нет. Ура! спасибо. Пойдем, пойдем это моя мама. Пойдем, а тебя мной, ну, со мной. Со мной Аква Нуродайн. Чего со мной? Что ты хочешь сделать? Все, будем да. мне в комнате тусить. Тут это чисто. твоя комната? Да. да. Там? Тут там. Спасибо. Это звезти. тот самый сундучок. Вау. Да, это тот самый, <гупупупуп> в котором мне лежит кошелек с десять миллионами. Я просто серии пересматривала, не вспомнился. Тут так не серии. Ой. Какие серии? Какой серии вообще, в вам, я, вообще не знаю, что такое серии. Да, просто, типа, я не понял. забейте. Потом помоги... А у него, он, он, он сегодня глюки. Ты кто? То ему, кажется, какие-то, какой-то кости. Помоги, помоги, пожалуйста. То... Ты, ты хороший. Я, я, для я... тебя, у меня бред как... начался. Ну, ребята, помогите. Иди. Укрой, ну, мент, Выходи ты, из дома, нет. Адриан, ты что, не можешь? Там этот мент. Адриан, я к Давай. Адриан, открой я сейчас. Б... Открою, сейчас открою. Беги к нам. Открой, открой, открой. сейчас. Дверь, закрой, бей, быстрее я бегу вниз. Двери, пожалуйста. Быстрее, Открывай, быстрее. Открывай, давай, давай. Давай Там Карина бежит. Кто это? Это Карина? Карина. Ему плохо, ребята. Уйди, уйди, уйди, зайди. Никита, быстрее! Да я туда. Ты где? Валите, валите. Я все вижу. Блин, мы дома. Не трогай, пожалуйста, нет, меня. Нет. Не трогайте. Нет. Он здесь, он здесь, он здесь, он здесь. Сваливай, сваливай, те. Какой страх меня поражает. А Иди вы... Быстрее, запекайся. Закрывайся. Мишу, Мишу. М -м -м -м -м. Привет, Миша. Помогите. Помогите. Заток, сюда, быстрей. Быстрей, прыгай Помог... вверх. Тут панды. Что это такое? Я спрятался. Ну, выходи. Ребята. На нас маньяк какой-то напал. Он бешеный наркоман, марколинс. С какой-то палкой бражник какой-то непонятно. Он похой. Ну ладно, тихо. У него еще ласты появились. Я вообще в шоке. Привет. Не боюсь. Пойдите мне. Мистер Бак все испортил. Даня. Он меня поймал! Даня. Он убил меня! Даня, ты где? Он убил меня! Привет! О, спасибо! А как ты открыл интересную дверку? Мозгами твоими она была открыта. открыта. Никита, ты где? Вот я, вот я, вот я. дай, дай. Вот, вот. вот я! Когда там я времени? Я подожду. Я тоже подожду. На вот я купил. Смотри я купил. Вотка. Тайка сейчас. Ой. Куда? Да и чем заесть? Всё, На пока. ягодки. Неудачник. Есть яблоки. Боже. Пойдем, пойдем это в Пойдем это отрубать. Здравствуйте. Здравствуйте. А так хорошо, А так что? А так что? с меня? Спаси нас от этого, А Пожалуйста. Вам срочно так что? сюда. Вот сюда. Я вам открою двери. А заходите. А так что? зовут? Что от этой Она не Акума. Если бы была Акума, было бы очень плохо. Таня, Блак. она бы вселилась и все, ты злодей. Ты представляешь? Мне да, ты, consegue... если бы она чёрная, si если у mid... будет... Таня, Таня, иди сюда. Таня, иди сюда. Если он будет, да, запыскивать у нас эту водку, что делать? Я так... все слышу. Давайте что думаете, Не будьте, я не скажу. <advisors> Слушай меня сюда. Что делать будем? Уйдите Идем? туда, в край. Мне надо shade, трансформироваться. Да, да, да. Все, не Я выходить. Чего? Вас... Перевод. Давайте сфотографируем. Блять. Так. Ой. Заходим. Что? Заходим вдвоем. Быстрей. Меня убивает. Все, все, все. Сейчас они окажутся где-то дома. Это нам на руку. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, вот я, да, не буду. привет, привет, братан. Привет. Что это такое? Не заходу. пусть все Ты полиция, Погоди, ты разбирайся, привет. я пойду. Я где тебя Где у тебя бражник. Дай мне за... отдохнуть.